Всем привет! В эфире «Универ Ньюсов» в студии я, Дарья Зотова. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. Россия вводит ряд новых ограничительных мер в связи с распространением коронавируса в мире. В Казани прошел ежегодный диктант по немецкому языку «Толес Диктед. Российский космический аппарат зафиксировал яркий рентгеновский источник на месте обычной галактики. Россия вводит ряд новых ограничительных мер в связи с распространением коронавируса в мире. Они касаются авиасообщений, выдачи виз, а также продления студенческих каникул студентам из Китайской Народной Республики. Подробности далее. Одна из главных тем мировых СМИ в последние недели – эпидемия коронавируса в Китае. По последним данным, число заболевших превысило 80 тысяч. Более 2,5 тысяч скончалось. У трех граждан России также подтвержден коронавирус. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Под угрозой отмены из-за коронавируса оказались и летние Олимпийские игры. Член Международного Олимпийского комитета выразил большое беспокойство ситуации вокруг нового вируса и сказал, что это может создать угрозу здоровью участникам и фанатам Олимпиады. Россия также вводит ряд новых ограничительных мер в связи с распространением коронавируса в мире. Они касаются авиасообщений, выдачи виз, а также продления студенческих каникул студентам из Китайской Народной Республики. Об этом на брифинге объявила глава оперативного штаба по контролю за вирусом, вице-премьер Татьяна Голикова. В Казанском федеральном университете обучается... Огромное количество студентов из Китая. Большая часть из них не покидала границы России. В Казанском федеральном университете обучаются 1235 граждан Китайской Народной Республики. Большинство студентов не уехало на каникулы, остались здесь. Это порядка тысячи человек. Около 270 человек выехало в Китай. К началу семестра студенты начали возвращаться. 28 человек граждан Китайской Народной Республики приехала. Все эти студенты прошли наблюдение в режиме обсервации в детских здравоохранительных лагерях, в пламе заречия. В соответствии... наблюдение было организовано в соответствии со всеми требованиями Роспотребнадзора. На заседании также дополнительно обсудили вопросы организации сетевого обучения студентов. Все институты и подразделения Казанского федерального университета ведут организационные работы по подготовке онлайн-курсов для студентов из Китайской Народной Республики. Согласно приказу Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, каникулы для граждан Китайской Народной Республики были продлены до 2 марта. 26 февраля вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова заявила о продлении ограничительных мер по въезду граждан Китайской Народной Республики в Российскую Федерацию. В этой связи университет будет осуществлять обучение этой категории граждан в дистанционном формате. Студенты из Китайской Народной Республики будут обучаться с использованием онлайн-курсов. Их обеспечат учебные литературы в электронном формате, а также преподаватели КФУ будут готовы проводить консультации со студентами в онлайн-режиме. Лилия Талипова, Виолетт Басова, Универньюз. Российский космический аппарат «Спектр-РГ» в ходе сканирования всего неба рентгеновским телескопом Эросита зафиксировал яркий рентгеновский источник на месте обычной галактики. Подробности в следующем сюжете. По сообщениям пресс-центра Института космических исследований Российской академии наук, космический аппарат «Спектр-РГ» в ходе сканирования всего неба рентгеновским телескопом «Эросита» зафиксировал яркий рентгеновский источник на месте обычной галактики, от которой никогда не наблюдалось рентгеновское излучение на таком высоком уровне. Среди обнаруженных источников есть обычные галактики, которые как бы мы не знали до сих пор, что они излучают еще в рентгеновском диапазоне. Откуда берется рентгеновское излучение? По-видимому, в этих галактиках, которые мы считали обычными, есть огромное количество двойных звезд, где одна звезда нормальная, а вторая, например, является нейтронной звездой или черной дырой, на которую аккрецирует вещество, и в результате этой аккреции, падения вещества на нейтронную звезду-черную дыру, происходит рентгеновское излучение. Всего за время обзора, начиная с декабря 2019 года, обсерватория «Спектр-РГ» уже обнаружила и нанесла на карту неба более 75 тысяч источников. Большинство из них – далекие сверхмассивные черные дыры. Скопления галактик, о существовании многих из которых никто не знал ранее. К нам в настоящем времени в каталог занесено уже 75 тысяч рентгеновских источников. А вот что это за рентгеновские источники? Являются ли они звездами, галактиками, квазарами,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 Наш полутораметровый телескоп установлен в Турции, в оптическом диапазоне. Напомним, космический аппарат «Спектр-РГ» – это российская орбитальная рентгеновская обсерватория с участием Германии, которая была успешно запущена 13 июля 2019 года с космодромом Байконур. Руководителем проекта с российской стороны является академик РАН Рашид Сюняев. Миссия аппарата поистине вселенского масштаба – создание детальной карты видимой вселенной в рентгеновском диапазоне электромагнитного излучения, на которой будут отмечены все крупные скоподобные галактик, миллионы сверхмассивных черных дыр, а также звезды, излучающие в рентгеновском диапазоне. На борту аппарата располагаются два уникальных рентгенских телескопа, российский и немецкий. Начиная с января 2020 года наземную поддержку обсерватории спектра РГ оптическими наблюдениями оказывают российские телескопы. Один из них уникальный российско-турецкий телескоп РТТ-150 Казанского федерального университета, установленный в Турции. Эльвира Зорина, Ленардо Универ Универньюз. 26 февраля в Институте филологии и межкультурной коммуникации прошел ежегодный диктант Толис Диктант». О том, кто организовал диктант и для чего он нужен, подробности в сюжете Вади Денко. Улучшить знания иностранного языка, а также проверить себя с такой целью 26 февраля в стенах Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета собрались желающие со всего города на всероссийскую акцию «Диктанту по немецкому языку». Сегодня на площадке ФМК, Институт филологии и межкультурной коммуникации, мы проводим всероссийскую акцию «Тотальный диктант Толист диктат» с целью привлечения внимания учащихся студентов, изучению немецкого языка с целью распространения немецкого языка, немецкой культуры. Как рассказали организаторы, диктант проводится уже не первый год. Его цель популяризация немецкого языка и развитие культуры грамотного письма. На диктанте присутствовали ученики школ, изучающие немецкую речь, а также студенты вуза. Основных целевых групп выступает учащиеся школ немецкоязычных школ, а также студенты различных вузов, изучающие немецкий в качестве первого и в качестве второго иностранного языка. В этом году так, такая акция также проводилась на площадке ФМК. В этом году количество участников заметно возросло и составляет уже 200 человек. Одной из организаторов акции стала преподаватель немецкого языка Кристин Ройтер. Девушка приехала в Казань обучать языку местных студентов после окончания университета имени Отто фон Геррике в Магдебурге. По ее словам, ей очень важно донести немецкую культуру до казанских студентов. Немецкий язык является одним из важнейших научных языков, языков ведения научных коопераций между Россией и Германией. И, безусловно, немецкий язык имеет огромное значение для студентов КФУ ввиду больших перспектив научного сотрудничества. Да, я также вхожу в число организаторов данной акции, поскольку буду лично читать сегодня диктант. На диктанте участники под диктовку на немецком языке записывали отрывок из романа татарской писательницы Гузели Яхиной «Дети мои». После проверки будут объявлены результаты, и те, кто получил высший балл, займут призовые места. Помимо призовых мест, все участники получат сертификаты о прохождении диктанта, а также бесценный опыт. Общение на иностранном языке с представителем другой культуры. Лев Диденко, Ленар давлетьяров Универ Ньюс. 27 февраля в Казани прошел научно-методический семинар, посвященный проблеме преподавания геологии в школе. О том, для каких целей был проведен семинар и кто в нем участвовал, подробности в следующем сюжете. 27 февраля на базе Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета состоялся республиканский научно-методический семинар по теме «Современные проблемы геолого-географического образования в школе и вузе». Участие в семинаре приняли руководители районных методических объединений по географии, участники регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучший учитель географии», а также руководители школ, базовых площадок детско-юношеского геологического движения Республики Татарстан. Институт геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета является центром методической поддержки детско-юношеского геологического движения в Республике Татарстан, которое охватывает несколько десятков наших базовых школ практически в больше чем половине муниципальных районов нашей республики. Главной темой семинара стала методика преподавания географии геологии в школах и вузах. Как известно, такого предмета, как геология, в школе нет, поэтому зачастую современные школьники плохо представляют, кто такие геологи и в чем заключается их деятельность. Диана Желенкова, Ленардо Влетьяров, Универньюз. На этом у меня все. Не забывай смотреть нас в социальных сетях. До новых встреч!